Итак, друзья, сегодня ответы на вопросы про квантовый переход и одна из слушательниц, слушательниц вчерашнего эфира о том, сколько у нас нейросетей вырабатывается в 45-60 лет и почему важно в этот момент максимально развиваться, чтобы быть ближе к квантовому переходу, об этом сегодня будет в этом эфире. Итак, квантовый переход. Почему сегодня об этом так много говорят? Почему раньше было так много про дыры, черные, про ядерную войну, про конец света? Да, людей готовили, потому что ученые тоже изучали. И вид видно было, что с планетой что-то происходит. Это физика, это исследование очень крупных мировых сообществ. И про квант это особая тема. Мы знаем, что такое квантовая психология. Я как психофизиолог знаю. Как, она, как это сочетается, как это коррелирует с нашей нервной системой, с нашей психикой. И поэтому э, отвечу буквально кратко про то, как это связано с нашей нервной системой, с нашими ионами. И дальше по ходу буду разбирать э, написанный текст одной из наших участниц. Э, если есть вопросы, задавайте, будьте готовы. Итак, смотрите. Надея, доброго ранку. Сегодня подавилась ваш эфир про квантовый стрибок. Кстати, переход. Стрибок, это не, прыжок — это не совсем правильно. Квантовое поле плавно переходит в другое поле. Я не физик, я не претендую на великие знания физика. Я просто логический. И с точки зрения психологии, физиологии всегда пробую простым языком донести сложные вещи, поэтому прыжок здесь не работает, здесь правильно и грамотно это тоже ученые говорят переход, плавный переход и на чем акцентирую внимание, потому что дальше мы будем говорить, как же перейти в это новое измерение, чтобы не остаться в черных каких-то силах, чтобы как можно дольше остаться на этой земле и сделать пользу для себя и для людей или же нас убирает так вот. Э, дуже в мене зворушили слова, що в 60 кількість нейронов йде на максимум, а в мене, мені якраз 60. Я ще хочу багато зробити і заробити. заробити. Взагалі, ваші ефіри це ніби про мене. Я, ваш ефір це ніби про меня, Я ще активна, просто на данный момент склалася ситуація, в як, якої потрібно вирвати. А для чего подвижные кошты и немали. Сейчас будем разбирать на примере э, вот этого написанного, прямо буквально э, ограничивающего убеждения, почему у Людмилы э, возникли эти вопросы и как ей вырулить, и как ей много заработать, столько, сколько ей надо, нет такого понятия бессознательно много, есть такое понятие сколько и для чего. Об этом чуть дальше. То есть сегодняшние ее комментарий под вчерашним про квантовые переходы, про количество нейронов и так далее, для многих из вас, надеюсь, будет тоже полезно, потому что с подобными тараканами сталкиваемся все. Я в том числе, я не исключение. Я, знаете, отношусь к тем людям, которые знаю, говорю, много раз говорю, потом настолько часто говорю, что начинаю понимать, что я говорю, да, и тогда осознанно уже делаю. Это нормально, кстати. Вы тоже, когда долго учитесь и ничего не делаете, это хорошо, с одной стороны, потому что идет насмотренность. А с другой стороны, плохо, потому что получили знание, какую-то информацию. Тут же надо применить, тут же. Иначе в одно ухо влетело, в другое вылетело. Количество нейронов э, уничтожается, э, старых связей. И новые должны прийти, и это главный, один из главных моментов квантового перехода, но об этом детально и дальше. Поэтому <coughs> читаю дальше. Я хочу зарабатывать. Я нашла ответ на зачем. И нашла компанию Международная загальная Прозора, три года на рынке, работает, которая Можливість заробляти. Я бачу, как мои наставники за 6-7 месяцев заробили по 100 тысяч долларов и больше. А, чому я так не могу? Что мне для этого нужно? Частково знаю, а страх не дает цього сделать. И это дурацкое, извините, слово, а что про меня думает? Можливо, что вы порадите мне сегодня в эфире. Я про це сейчас и даю э, разбор. Итак, я буду говорить трошки украинскую, трошки российскую. Нагадаю еще раз, я из Украины, я за те, чтобы люди выключались с Z бараничного страха. Видите, как я сказала, z бараничного страха. z это то, что нам внушают, барани – это тех, кто боятся. Страх – это животный страх. Поэтому сейчас мы будем разбирать, кто почему перейдет на следующий уровень и как ответить по порядку на вот эти вопросы. Итак, Действительно, ученые все больше и больше показывают, что с возрастом количество нейронов у нас растет. Это для того, чтобы мы выполнили ту миссию, которую Бог нам дает, потому что мы рождены по образу и подобию, быть счастливыми, реализоваться и получить удовольствие от жизни оставил после себя какой-то хороший след. Но люди в силу убеждений, которые им закладывают в детстве, в обществе, и эти убеждения, по сути, говорят о том, чтобы мы были животными, баранами и далеко не высовывались. Например, много хочешь, мало получишь. Не высовывайся, вот как сейчас написала Людмила. Ей надо вырулить, Слово вырулить, вырулим, уже в словах есть программа. Вырулить — это значит учесть, что происходит в мире, учесть, что у других это получается, посмотреть, что они делают такого, чего не делаете вы. Это значит построиться под их ресурсы, под их действия, что они делали о чем они думали есть такие технологии в НЛП моделирование то есть мы можем долго идти к результату и долгими, долгими, долгими действиями с и падениями нарабатывать тот опыт те навыки, которые приведут вот к этим 100 тысячам долларов за полгода как написала Людмила а можно смоделировать то есть для этого нужно, конечно, прийти на консультацию, смоделировать того человека, который уже это сделал, потому что одно из базовых пресуппозиций, есть такое пресуппозиции в НЛП, кто из вас НЛП изучает, поставьте, пожалуйста, плюсик или просто НЛП. Если один смог, то другие могут повторить. Это другими словами, с точки зрения психофизиологии, это коллективные бессознательный. В нашей нервной системе уже заложены значит, заложенным способы получения того, о чем мы хотим, если мы от этого хотим. Ну, например, вот она пишет, что мои коллеги, мои наставники получили уже за полгода, заработали в этой крутой компании, которая дает только ее возможности, более 100 тысяч долларов. Значит, что здесь нужно сделать? Здесь нужно, Люда, представить себе одного из тех лидеров, которые вам нравятся. Присоединиться, называется подстройка. И дальше по шагам, которые я буду вам задавать, вы моделируете мысли, чувства, э, все то, чего нет пока у вас, и вкладываете в себя ваши э, индивидуальные особенности, таким образом моделируете тот образ, тот того человека, который этого достиг. Это психотехнология. Теперь внимание. Кстати, кто хотел бы, чтобы вы получили с помощью психотехнологии мощное «я», которое в 10 раз быстрее достигнет своего результата? Неважно, в какой теме. В деньгах, здоровье. Поставьте «я». Так вот, что это обозначает? Смотрите. У каждого из нас в нашей голове, в наших мозгах есть такая тема, как ретикулярная формация. Есть, хорошо люд сделаем, обязательно вы в новой программе зайдете в новую программу, обновленную, там я буду делать с вами в первую очередь эту практику, я знаю. Кстати, сегодня, не не сегодня, а завтра, напишите мне в Телеграм, мы с вами сделаем. Так вот, в нашей в нашем мозге. Есть стекулярная формация, которая отвечает за фокус. Когда человек держит фокус на то, что ему надо, он это срабатывает как линза, которую вы настраиваете под солнце и ставите ее на бумагу, бумага загорается, да? На дерево, дерево начинает дымиться. Вот так же работает этот фокус. Так вот, с помощью этого фокуса мы, люди, можем управлять своим здоровьем, можем излечивать болезни очень серьезные. Неспроста Илон Маск уже создал, а, уже создал а, такую технологию, где. Так, ищу сейчас. Так, уже буквально. У него семь изобретений, и одна из них, самая продвинутая на сегодняшний день, это с помощью вот наших природных возможностей, которые мы с вами э, имеем от Бога, от природы, это фокус внимания, это держать фокус, это сила мысли, да, вы это знаете. С помощью вот этих природных человеческих способностей Илон Маск сейчас работает э, в… В новом проекте, где встраиваются такие микрочипы, и парализованный человек, больной человек э там с онкозаболеванием, без рук, без ног, он может силой мысли с помощью встроенных микрочипов вылечить человека. Представляете? Сейчас, э почему я об этом узнала? Я и так много узнаю, и так много интересуюсь. Но э, в данном случае, в данном случае, после того, как он отдал Старлинг в Украину во время войны, я начала изучать более детально, что это такое, и начала изучать, что кроме Теслы у него еще есть. Так вот, буквально вчера услышала о том, что... Э, парню одному из наших парней, которые, у которого, который остался без рук, ему сейчас он просится попасть к нему в эту программу в испытательную, Они пока, программа еще пока обкатывается, эта лечебная программа обкатывается на, э, на животных. Но парень выдал желание, я хочу быть с руками, э, чтобы заработала моя система чтобы эти протезы заработали. Так вот, смотрите, в чем в чем особенность? Здесь а, здесь с помощью зад продуманных человеческих уже физиологических асп, аспектов у нас с вами должно быть понимание, почему а, бы использовать должны свою, свои мысли, нейроны. И вот наука, которая э, дает о том, что в 45 лет у человека максимальное количество, огромное количество нейронов, в 60 идет очень сильный, просто, просто бешеный переход на э, это количество нейронов. Это говорит о том, что хатку глибать погреметь из жизни конец, вот такие убеждения часто у людей, что родили ребенка, вышли ну, вышли замуж, родили ребенка, построили дом, отдали внука или внучку замуж, на этом и все, и уже можно стареть. И вот это убеждение, по сути, дает слив жизни в ноль. И мы с вами, по сути, не можем отследить вот эти убеждения, мы лишь понимаем, как вот Людмила пишет, почему одни смогли а что мне не хватает А теперь внимание вот эта практика про которую я сейчас говорила спасибо люда что вы здесь присоединились она дает перепрограммирование и вот это перепрограммирование минуя контроль ума потому что ум это то что мы хотим хотим хотим хотим и это пять процентов 95 – это наше бессознательное, которое входит в мозг, которое входит от ретикулярной формации, идет вегетативная нервная система, симпатическая, парасимпатическая, она занимается желудком, она занимается сердцем, иннервирует. И это все бессознательно, если так кратко говорить. И то же самое у нас туда попадают какие-то генетические коды из нашей родни. Какая-то бабка где-то сказала, где-то кто-то сказал тебе, да куда ты лезешь, да куда тебе. Кто-то вам сказал, что... После 40 ты уже старуха, кто-то сказал, что 60 уже пора на пенсию, кто-то сказал, что он бабулька, да, и так далее. И поэтому вот Людмила как раз об этом и написала, что оказывается для нее было раскрытие, э, расширение. Люда, скажите, что я попала. Оказывается, для вас это было открытие, что в 60 лет жизнь только начинается, как мы говорили, в 40 лет жизнь только начинается. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Как для многих женщин это было э, разрывов шаблонах рефрейминг, потому что у нас есть рамки, фреймы, а мы слышим какие-то слова и говорим, боже ж ты мой, да ты посмотри, оказывается не так совсем, и вы расширяете эти рамки. Так вот это называется рефрейм. И вот в 60 лет действительно наука доказывает, что количество нейронов у людей много. Другое дело, как мы эти нейроны используем, другое дело, как мы, имея такую базу, такое количество нейронов, как мы вот этим богатством распоряжаемся. Так вот, когда есть установка, что да, куда ты лизишь, да. А вот я, а вот мне только 62. Понимаете? Есть люди, которые говорят, а мне уже 48. А я говорю, а мне только 62. А было время, когда я тоже так говорила, как и вы. Я помню, мне было 35 лет. Не, больше. Где-то 40, наверное. Может, с копейками. И я зарегистрировалась на сайт знакомств. Для меня так было все ново, страшно. И какой-то парень такой молодой пишет, там что-то пишет. Я пишу, вы для меня э, слишком молоды. И никогда не забуду. Он мне пишет, а молоды для чего? Опа, думаю, вот это молодец. Коучи отдыхают, такой вопрос. И потом он мне пишет. Но для меня это был просто, знаете, разрыв, разрыв шаблона и рефрейминг. Он написал, есть женщины, леди, а есть тетки. Они могут быть 30 лет тетками. Они могут 20 быть тетками, неухоженными, скукоженными, одетыми как попало. А, поэтому программа Служанки в королевы, которую потом позже я создала тоже была одна из производных вот этих моих, тоже про трансформации. Есть женщины, которые открывают ляжки, груди, при этом хотят какого-то классного статусного мужчину и не понимают, что если тебе кроме ляшек груди нечего больше показать, ну, простите, значит, и на один день, на, один, на два часа, ну, в таком духе, так говорят мужчины. Для меня это тоже были открытия. Так вот, я тогда впервые поняла, что когда мужчина встречается мне на 10-15 лет моложе, то я уже, ну, я не могу сказать, что я там не комплексую, но я уже чувствую себя не так такой вот, такой вот зажатой, что я уже старая тетка какая-то. Я знаю, я зрелая женщина, я там такая вот красивая, уверенная в себе, да, там знаю психологию мужчин и так далее. Так вот, вот эти установки, куда ты лизишь, это говорит о том, что вот это самое главное самая главная тема, которая сейчас привела нас к войне. Понимаете? Вот смотрите. Почему, опять же, россияне находятся в стадии большинство, я не говорю, что все, сейчас прозревают ноги и понимают, что происходит. Прозревают. Потому что они не развиваются. Потому что терпят насилие дома, в семьях. Женщина терпит насилие, поэтому она поддерживает мужчину, который идет и бывает в Украину. Мужчина, который, кроме как подавить через насилие, через свою власть, по-другому не умеет и не знает, потому что не ходит, не развивается книжки, не читает, не образованный Украин, украинцы почему? Вы что думаете, мы тут такие белые пушистые? Нет. А потому что терпели, потому что были терпилами. А потому что больше всего э, украинцы такие толерантные, а давайте переждем и порочекаем. а может гибридная вина закинчится? Они а нихай нас. Иначе вам, иначе по полной за вашу лень, инертность и безответственность. И поэтому сейчас, когда я вижу, кто пишет, что пишут, Сегодня пишет один в группе там. И я вижу, что, ну, между сроками как это сообщение понимаете, что люди, когда что пишут, их уже считывают, что они хотят, что они, кто они на самом деле. Вот он пишет. Что-то там пишет про, про войну. всячески очень много умников, много там диванных экспертов сидят там, делать нечего, они сидят. Но среди них есть засланные казачки, есть агенты, есть провокаторы. Это мы тоже с вами понимаем. И я там с одним в диалоге вступила, там пишу что-то ему, И я, а я ему отвечаю, этому парню, не ему, не ему, а другому, что большинство, люди, большинство людей, видите что я делаю, я обобщаю, я не пишу конкретно, на личности переходить нельзя. Так вот, я, ему пишу, я пишу этому парню, который, кстати, оказался адекватным попросился в друзья. Есть много людей, которые много знают в кавычках, сидят умничают в соцсетях, и при этом обсуждают правительство, что происходит, как критикуют, и мозги свои, типа, не прокачивают, и ждут, что за них вот что-то что решится, ну, такое что-то. И тут пишет мне этот человек, которого я не делала на него комментарий, специально его не трогала. И вот он там что-то пишет. А шо у тебя, типа, мозгов много? Ага, захожу в его профиль, закрытый, почитала, что он пишет, Понятно, что из тех, которые проплачены, которые работают, вводят э, людей. Э, в общем. И я пишу. Обычно с закрытыми профилями боты, засланные казачки, э, там провокаторы и так, и реагируют на, агрессивно на комментарии, даже их не касающиеся. Как вы думаете, что он не написал? Ничего. Ничего. Как вы думаете, почему? Люда, как думаете, почему? Ну, может, еще позже написать, не знаю, но он сидел активно отвечал там. Я специально захожу в чаты, я изучаю, какие люди, что они делают, куда мы катимся, куда мы катим себя, тянем себя, свою страну, всю планету. Я реально понимаю, что происходит. Как вы думаете, что, почему он мне не ответил? Как думаете? Пишите в чате. А я продолжу. Это я пример привожу, что мы боимся, а что скажут. Боюсь, что выкрылы, конечно. А еще, попала в цель, да. Потому что люди боятся других людей, которые смелые, которые я не агрессирую, я не обзываю, я не там, ну как сказать, не называю там как-то там открыто, а так как бы издалека. Но когда люди пишут там, э, вот о том, о чем люди пишут, мы, мы видим, кто мы, бараны, или мы, любви, которые мыслим. И не боимся высказаться. А теперь, Люда, вам. Если вы уже знаете, что с 60 лет жизнь только начинается, и вы заметите, сегодняшние технологии люди, которые много учатся, люди, которые много прокачивают свои мозги, они намного дольше живут, они, у них ясный, ясный, четкий ум. Иногда у меня спрашивают. Кстати, я немножко ну как бы осела чуть-чуть эта война меня тоже здорово качнула я это вижу по внешнему виду и так ну и понятно что жизнь идет но когда ты и спрашиваете правда вам сам что вам там, 60 или 62 я спрашиваю почему вы спрашиваете он говорит потому что у вас четкий ясный ум логика быстро схватываете и так далее так вот люди которые считают что старики это это полностью но ну, уже отжитое старье да Поэтому и живу, да, Люда. Многие люди считают, что 40, 50, шестьдесят — это уже от, от, отжитое старьо. И когда ты выходишь в эфир, Люда, и говоришь, сегодня оделась там, прекрасно, подкрасилась, естественно, вела себя в состояние классное, перед зеркалом там потанцевала, музыку включила, потому что мы же живые люди, у нас бывают разные состояния, разные эмоции. А мы должны быть в ресурсе, чтобы людям ресурсы давать. Так вот, когда ты выходишь и говоришь ту тему, которую ты знаешь хорошо, когда у тебя твой продукт просто суперский, и ты говоришь, если говорим про MLM-бизнес, ты говоришь не про продукт, ты говоришь в первую очередь по то, что у людей болит, и как эту боль закроет этим продуктом и в конце этим продуктом. Вот заметьте, что я сейчас делаю. Я даю вам пользу ту, которую зацепила у вас. Конечно же, я вам сказала, что я приглашу вас на консультацию, вы можете прийти, я сделаю с вами эту консультацию. И она стоит дорого, но я смогу ее провести вам в живом эфире, чтобы вы помогли и другим людям. Возможно, у вас нету денег. Такой вариант вам удобен? Кто хотел бы, пишите в директ, хочу практику перепрограммирования. Так вот, что мы делаем? Смотрите. Когда все считают, что вы старая лошадь, ну вы же это приняли, вы это приняли, вы это приняли, что вы уже старый, что вам 45, 50, 60, 70, значит вы согласились с тем, что общество так говорит. Но вы разрываете шаблон. Опять же, говорю про Илон Маска. Илон Маск использовал наши физиологические способности мозга и дает технологии, которые лечат людей, которые с помощью мысли, он, его там протезы, допустим, человек установит, и руки будут работать, потому что силой мысли работает протез. Силой мысли выздоравливают. Почему в гипнозе такая крутая тема? Почему я пользуюсь гипнозом? И когда изучила гипноз и поняла, как это работает, я, знаете, я плакала, потому что я человек с академическим образованием, я привыкла анализы, лекарства там, и так далее. А вот все, что касается психофизиологии, я научилась этому процессе практического применения, потому что одно дело диплома, другое дело применять. Так вот, ты можешь работать с болью боль уходит, ты можешь перепрограммировать себя на, допустим, допустим, не были богаты, нечего и начинать. Вот это может быть, висеть вот это ваша, ваша установка. И поэтому вы можете хотеть, но даже если увидите, что сделали эти люди ваши, да, вот модель мы эту снимем, то у вас в глубине сидит вот это «Нечего, не были богаты, нечего и начинать, как вариант. И тут вы вспоминаете, в вашем ДНК сидит программа, кто-то кого-то убил, забрал, это могут быть раскулачивания, это могут быть вот эти вот старые э, исторические времена. Почему сейчас Путин на истории через информационно-психологические операции э, загнал э, зомба-баранов в каких-то нациков? Люди толком даже не понимают, но и вытащили из истории... Кто боролся за национализм, с НКВД, историю перекрутили, понятное дело. Потому что националисты боролись всегда за свою нации, нацию, за свою национальность, за свою страну, за свою аутентичность. Но там все перекрутили, потому что подвели к тому, что там были какие-то убийства. А власовцы кто такие? Это российские власти. А венгерские, которые 6 тысяч людей убили в Чернигове сейчас всплывает «не все у нас есть». Сейчас это могут преподнести под разным предлогом. Почему? Потому что мы, люди, вспоминаем, и нам это больно. Нас это вызывает злость и обиду. Таким образом, вот, используя вот эту нашу историю, нашу память нас снова и снова зомбирует. Следовательно, возвращаемся к Людмиле, разбираем ее. Спасибо большое за ваши сердечки, за вашу поддержку. Следовательно, разбираем дальше. Если ваши коллеги за полгода заработали в этой компании более 100 тысяч, значит, первое, нам нужно с вами понять, что они такого делали, чего не делаете вы. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чате. Пользуйтесь тем, что я вас разбираю, Люда. Вы как-то хотели попасть ко мне на консультацию, но там у вас заболел муж, я так предполагаю, сейчас деньги для этого нужны. Предполагаю, я думаю так. А, чего, а, что такого делают ваши коллеги, которые за полгода заработали более 100 тысяч долларов, чего не делаете вы? Пишите прямо в чате. Дальше. Когда вы сейчас это напишите, фокус внимания на том, что делают те люди, которые заработали, и что нужно сделать вам, чтобы заработать. Дальше. Вон и с людьми. Супер! А вы боитесь выходить в эфиры. Правильно? Потому что, а что скажут? А что подумают? А вдруг я облажаюсь? А вдруг я начну заикаться а вдруг я буду сбиваться а вдруг у меня будут подмышки мокреть <свят> и так далее да это нормально тот кто идет на страх он выходит за пределы страха и в наших нейронных сетях когда мы убиваем старые стереотипы которые вы привыкли делать в процессе действий то вы Делаете новое, что вызывает у вас напряг. А плюс еще, а что скажут? Да пофиг. Говорят о а тем, кто скажут. Говорят обычно те, кто. Знаете, у меня вначале тоже было, сейчас помню, когда мне кто-то что-то писал. И мне это было более неприятно. Я переживала. Но сейчас мне уже никто не пишет. А если напишет, что я так врежу между глаз, что мало не покажется. Причем врежу не матюками, ничем, а вот как я пример показала, да, вот этому написала. Потому что люди, которые что-то пишут о другом, это, это нищие умом люди. Это бедные, это завистливые, это слабые. Потому что сильные люди, которые прошли этот страх, они наоборот будут поддерживать и скажут, ты смотри. Молодец, я тоже помню, как я такой была. Понимаете? Я не знаю, что сказать и в прямом эфире. Вот. А теперь следующий момент. Когда вы знаете, что делают другие, и они коммуницируют, они же не просто коммуницируют. Я сейчас вышла по теме, которая у вас зацепила. Правильно? А теперь внимание. Когда вы знаете, что болит у ваших клиентов, какую боль закрывают ваш продукт, вы будете знать, о чем говорить в эфире? Напишите, в чем ваш продукт. Люда, вам повезло, я сегодня добрая, даю сегодня расклад. Сегодня у меня память по сыну 7 июня. Сегодня было бы ему 42 года, если бы он жил. И вот благодаря боли, которую я пережила, благодаря вот этой утрате, ну, вот парадоксально, может быть, звучит, но это дает мне силы двигаться дальше, помогать тем, кому я могу помочь. На каком-то чувстве вины, что я не успела чего-то дать. Знаете, у нас же у многих там есть своя там, чувство вины, когда мы теряем близких. Я очень долго себя мучила, страдала. Но вот моя, мой вид деятельности — еще больше меня укрепил, когда вот эта любовь к сыну, память о сыне э двигает мною даже тогда, когда я не могу делать или не хочу. Она уже заложена моей, на подкорке, на моем бессознательном. Поэтому сегодня, наверное, вам повезло, что я сегодня даю вот такое вам. И вам повезло, что вы написали. «Новчание на Marketplace и с бонусной программой». Ну вот смотрите, вы написали ни о чем. Это ни о чем. Нужно писать простым языком. Спасибо большое, Людочка. Люда Исаева. Навчание на Marketplace бонусной программой. Это ни о чем. Это вы говорите о процессе. теперь давайте поговорим. Что дает. Разберем дальше что дается обучение на маркетплейс с бонусной программой, Які боли закрывает эта программа у людей. Потому что вы написали хрень хренью, понимаете? Если бы я сейчас вам сказала, какими-то умными словами, да, там... Латыню сейчас назвала. Латынские вот эти нейроны сети. Вот это куда уходит там, какой в синапс, куда, где, где собирается, куда сокращается. и Вот вам бы, прочитала лекцию, вам было бы это интересно? Нет. Поэтому я про эти нейроны на прямом, простом примере рассказываю, объясняю, почему вы можете применить их. И вы, вам это было интересно, вас это зацепило, Правильно? Поэтому напишите, дайте мне, пожалуйста, какие боли решает у людей ваше навчание. Смотрите, навчание на маркетплейсе. Навчание – це процесс. Мы повинні продавати результат. Я расскажу вам, что вас ожидает. Вот сейчас очень многие большие такие разные темы натальных карт, там, там, там, раскрывают, там, люди любят гадать, раскрывать там что то волновать. И что? И что? Чтобы что? Поэтому нам нужно людям давать результат, что они получат, зная, что у них болит. Бонусная программа даёт возможность заработать. Ну, я хочу заработать, а, але мне не цікаво вообще. Яка программа? Який маркетплейс Понимаете? То есть ваш продукт должен был понятным. Должен быть понятным для людей. Психолог, коуч. И там всякая-всякая хрень написана. А кому конкретно? И что решает? Вот смотрите, сейчас у меня целевая... Кто ваша целевая аудитория? Кто? Какие это люди? Какого возраста? Тут надо... Люда, поработать. Потому просто говорить. Этого мало. Надо знать продукт, надо знать, кому вы его продаете и какие боли закрывает. Если э, вы продаете туфли в мужские магазине, то вы знаете, что у мужчины э, прохуделись туфли, ему нужны новые. А у него э, боль свадьба. Скоро ему нужны новые красивые туфли. Значит, у вас должна быть вы, где-то вывеска «Свадебные туфли для мужчин». Ну, как вариант. Понимаете? Да я можливе заработы. Поэтому сейчас у меня коучи-психологи, которым я помогаю поднять свой уровень дохода 3-10 раз, создав систему. В системе есть кто ты, кому ты, ну, кто ты, какой то специалист, кто твоя целевая аудитория, что у них болит, создание программы, у вас она уже есть, эта программа, видите, у вас только программа есть, но что она закрывает, какие боли, э -э продажи и очередь из клиентов, трафик. Вот сейчас перестройка идет с трафиком, сейчас новые виды трафика, сейчас осваиваем в телеграм-канале, буду делиться со своими учениками бонус на программа, где я может заработать, кому, понимаете? кому? кто ваша целевая аудитория? все подряд? нет. если вам 60, вам нужно искать людей, которые будут, ну, скажем, 50 плюс, потому что люди обычно идут на свой возраст. ко мне приходят молодые, Ну просто я Психотерапевт, я давно мелькаю, и, и люди знают, какие вопросы я помогаю решать там в глубине там, всякие тараканы. Но большей частью ко мне идут зрелые люди, от 45 45, вот так вот, плюс-минус. Потому что я выгляжу более-менее свежо, потому что какие-то общие ценности есть с этими людьми. И у вас также должны быть люди, с которыми вы похожи по ценностям. Дальше. Читаю дальше. Я еще активна. Просто на данный момент склала ситуации, которую нужно вырвать. Я для этого потребно кошти, кошти, и не малей. Ну, well, смотрите, здесь несколько кусочков я разбираю. Если вы активны, то активность э, без целевого направления это сибурдель, симуляция бурной деятельности. Что значит активна? Если активно и вам хочется зарабатывать, и вам хочется говорить, частейше коммуниковать, значит, одна из тем, которую нужно коммуниковать. Но чтобы говорить то, что вам. Потребно говорити для людей, требовать знать, чего они хотят. Напишите, будь ласка, какие у людей у ваших проблеми. Например, у вас, которую вы ви хотите вырвать. яка сумма вам потрібна? Пишіть в чаті, Чтобы вырвать. Когда люди шукают, хотят заработать, хотят грошей. Просто хоть и мало, повыно будет потребность сильная. Очень сильная потребность. Потому что люди добились, как живут. Люди живут в основном в горизонтальных целях. Поесть, поспать, там, за свет заплатить, за телефон, там, за бензин на машину. Это обычные потребности на жизнь. Так? И поэтому люди сильно не напрягаются. Когда возникает потребность в чем-то более, вот тогда люди включают активность. Ну, например, вот в чем у меня сейчас потребность? У меня потребность восстановить дом, который ирашистые испоганили. Частично уже там окна поставили, там еще надо двери, там внутри надо все менять, ремонт делать и так далее. Дальше. Это для меня не самое главное. Скажу вам потребность. Для меня большая потребность это познавать мир, путешествовать, видеть его. У кого-то нет такой потребности. Кто-то говорит, а мне достаточно выращивать розы и никуда не ездить. Зато у такого человека, который выращивает розы и никуда не ездит, должны быть другие потребности, но выше, выше, чем нормы, которые он привык. 25-30 тысяч долларов для реабилитации. Хорошо. 30 тысяч долларов для реабилитации. Теперь дивитесь. Если вы найдете... А, Теперь напишите, какие боли вы ваша программа? Какие питания закрывает ваша программа? Я не знаю. Вам нужно сами понимать. Можливо, это... Перш за все, заробляння грошей. Згодно. Всім треба особенно Особливо зараз, коли війна, коли криза. И у каждого будут свои потреби. Но. Какие еще потреби, кроме грошей, закрывает ваша программа? Чего люди хотят? Люди хотят, допустим, путешествий. Люди, люди хотят нового... нового новых комьюнити, новых коммуникаций, новых общений. Люди хотят построить личные отношения. В компании в этой есть такая возможность? Встречи, поездки, семинары. Правда? Еще какие вот, закрывают вопросы? Развитие ума, нейронов тех же, да, чтобы не стареть, а наоборот, оставаться дольше молодыми детям пример показывать, как не сидят просто не сидеть просто в гаджетах, а по примеру мамы, бабушки зарабатывать. Есть такие боли, когда дети сидят в гаджетах и не знают чем заняться, или не знают куда пойти. А наблюдая за вами, он понимает, или она понимает, что классно зарабатывает, путешествует, с путешествует, красиво выглядит, занимается собой, энергии окружение красивое на карточке всегда есть деньги это может быть примером для ваших семьи? это может быть примером для ваших новых ваших клиентов и партнеров зарабатывание грошей вот видно видно якщо такие зарабатывание грошей то это маленькие заработки это маленькие амбиции это це... Ничего не вкладывая, не рискнувая, Ни часом, ни а что скажут. Это ж риск выйти. Не вкладывая, чтобы создать а, Зрозумелый месседж для людей. Это же треба этому учиться. А для этого надо оплатить. Тому за, заработки, которые пишут, заработки без вложений, это рассчитано на нищебродов, сразу говорю. Когда заработки без вложений, это вызывает опасность, что сюда придут люди, которые никогда не поднимутся. И вот тут снова включаем про нейроны. Те, которые идут за пределы страха, которые выступают, которые инвестируют в себя, даже когда нету, понимаешь? Но вот даже нету, нема грушей. А людина знаходить, інвестує, заходить через оцей дискомфорт, оцей дискомфорт, потому что их немає, допустим, да? тут треба на реабилитацию, а тут треба на какую-то консультацию или курс. И ты думаешь, блин. И тогда человек не понимает, что вот сюда в этой нейронные сети, пришел, что этот дискомфорт, этот напряг создаются новые шаблоны мышления. Именно поэтому постоянное развитие. Есть вложения. Хорошо, куда? Сколько вы находите в этой компании? За сколько, сколько времени вы находите в этой компании? И какие когда будут вложения? Почему я питаю? Потому что я сейчас с вами разбираю вас, чтобы понять, правильно мы вкладываем деньги. Смотрите. Пишите, пока я буду говорить, куда вкладывание, в что, куда инвестиции. Итак, смотрите, люди часто не понимают. MLM-специалисты, эксперты своего дела, мы же все помогаем людям. MLM-специалисты, сетевики – это тоже люди, это тоже эксперты в своем деле. И чем ты выше по качествам, по умению продать, по умению говорить, по умению преподнести тем тем ты выше твой масштаб и масштабы выше ты больше зарабатываешь но это естественно правильно так вот куда вклада не куда куда инвестиции так вот смотрите часто люди заходят начинают делать онлайн школу проходит smm какие-то курсы снова им мало курсов с они снова идут они снова идут на какие-то новые курсы и хвастаются дипломами. И этим они хвастаются страхами. Страхами маленького, боящего человека. Я это тоже прошла, поэтому понимаю. На самом деле, когда мы прячемся за установками «я недостаточно», «мне мало знаний», «я пойду еще на одни курсы», «я получу еще один диплом», и так далее, и так далее, вы тем самым подписывайтесь под своим под своим под своими неразитыми нейронами понимаете на покупку навчання на marketplace. ну и что люди ваши куплять такие же самые навчання. и что на, в сетевых компаниях, к сожалению, к сожалению, я работала ни в одной, сетевой компании, не учат маркетингу, как продавать себя. Осталась такая, инкрузис была попытка, не знаю, сейчас есть или нет, создать чат-боты, наняли маркетолога, такая была слабая потуга. Никто не учит, как себя продавать, что у людей болит, как моя наша программа, наш продукт, наш президент, и все. Мы пишем про боли людей и закрытие этих болей и проблем через наш продукт. Вот. У вас закрылся на бонусная программа на покупку навчания по маркетплейсу все но вы заплатили компании но дальше вам нужно развивать себя как это продать и преподнести выгоды. выгоды надо научиться показывать выгоды продавать через выгоды через результаты. а для этого нужно понимать что людей болит и не важно сколько вам лет поэтому как тут связаны наши нейронные сети выход за так называемую зону комфорта. Вот все то же самое, только вид сбоку. Когда вы разрушаете старые установки, старые шаблоны поведения, мышления, рождаются новые, но их надо закреплять. А их выделяется очень много, этих нейронов, в этом зрелом нашем возрасте. Понимаете? И поэтому это надо использовать. Дальше. Uh, Я хочу заробляти. Я знайшла витовид на питание зачем. Зачем вы уже сказали? Чтобы помочь родному человеку на реабилитацию. Окей. Okay. Это будет.. Правильно называться закрытие потребностей. вас потреба зараз. И теперь внимание. Когда вы заработаете на эту потребность, этого будет достаточно? Или еще есть какие-то потребности, которые вам важно сейчас написать в чате? Вы заработали 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов – если вы возьмете человека в личное обучение, покажете ему, как нужно продавать, как нужно по-современному, и так, как компания учит, как нужно правильно продавать, как нужно правильно преподносить, где искать клиентов, как создать свою воронку, автоворонку, чтобы была автоматическая, там несколько должно быть полезных, очень полезных вещей для того, чтобы люди к вам пришли. Какой-то полезный создать чек-лист, гайд, чтобы люди зашли и посмотрели, что да, вы, вы человек, который даете пользу. Человек зашел, увидел, сказал, о, это мне подходит. Ну, или, или мне неинтересно, человек зашел и больше не открывает письма. Я тоже смотрю, анализирую свои тоже чат-бот-воронки, чат свои рассылки. У вас это создано. Кто вы? Для кого? Вы описали боль своих клиентов, научились продавать, приглашаете через автоворонку людей, новый новый трафик. У вас получается продавать через бесплатные консультации. И вы таким образом продаете дубликацию из себя. Понимаете? А если вы только купили, смотрите на других, у них получается, наверное, у большинства из них получается, потому что они уже лидеры были. Так часто бывает, что сетевики быстро перекат перекочуваться с одной организации в другую. Если есть такое, поставьте есть. Или это люди, у которых была сильная мотивация, им зачем-то нужны были деньги. Потому что самое главное, куда зачем идут сетевики, это деньги. На втором плане это комьюниты, это контакты, это люди интересные. Но на первом плане закрываем свои проблемы. Это правда. Вот. Вот это и что я хотела узнать. Есть еще потребы. Я хочу допомогнуть дождь, и купить эту квартиру. И вот тут как раз открывается ваша э, идентичность служанки, жертвы. Потому что я здесь не увидела, где здесь вы. Вам страшно выходить в эфиры, потому что вы боитесь, что вас осудят. Это говорит о том, что вы боитесь, и у вас куча... Э, ограничений вот этих детских. Второе, вы хотите помочь мужу или кому там из родных, и вы хотите помочь точке. 60 лет, если вы не научились помогать себе и ставить себя на первое плане на первом плане, вас не пустит. Потому что нейронные сети дает нам Господь с нашим приходом в эту жизнь для того, чтобы вы, я, любой из нас реализовали самую главную миссию на Земле. В чем эта миссия? Пишите в чате. Как думаете, в чем главная миссия прихода в нашу жизнь? Вот мы приходим в эту жизнь. Какая наша главная миссия? Пишите в чате. И когда вы эту миссию не выполняете, вы мешаете дочке пробиваться самой, зарабатывать, выходить замуж за достойного мужчину зарабатывать и быть самостоятельной и купить себе самую квартиру когда вы являетесь с мать терезой и хотите всех обогреть то вам там говорят тебе не нужно поэтому тебе и не дают а что для тебя лично быть счастливым не поп напиши людочка чего бы хотела ты в идеале Понятно видеть дочку в ее квартире, но это ее жизнь. И мы не имеем права лезть. Я эту тему глубоко отрабатывала, когда потеряла сына. Ох, как я глубоко копнула. Как же я себя винила. И там я была мама не такой, и там что-то не додала. Мама не такое открылось. Мы даем инструменты, обучаем навыкам адаптироваться в этом мире, даем образование. И все. И из гнезда выталкиваем и дальше мы поддерживаем словом когда есть излишки ты ей дашь дей внукам но если ты сейчас стремишься получить заработая за квартиру быть востребованной кем пока что вижу только родными потому что часто мы здесь когда пишем про востребованность и помогаем родным то чаще это быть удобными. Быть удобными, чтобы нас любили за то, что мы помогаем, за то, что мы что-то делаем. Это очень непростая тема, тонкая такая. Я сама это прохожу и знаю, как это. Быть востребованной кем? Детьми, внуками, родственниками. Кем? Пока что мы увидели только то, что написала по поводу на реабилитации купить дочке квартиру. Вот опять же, тут сейчас тоже может куча вылезть от подсознательных. Быть востребованным, это значит похвала, это значит признание, это значит, это значит выступать на сцене, это чтобы тебя, там, если сетевая компания, и это здорово, это нам нужно людям, да. А зачем тебе быть востребованным? Чтобы что? Быть счастливой – это значит быть востребованной. Окей. Okay. Что значит быть востребованной, чтобы что? Давай, пиши, пиши, пиши, пиши. Быть востребована — это как? Как ты понимаешь, что ты востребована? Понимаешь, мозгу, вот нашим бессознательным процессом, вот этим нейроном, важно соединить в виде картинки, как ты это понимаешь. Когда человек понимает, как, зачем ему это надо, когда он понимает, куда он идет, зачем, у мозга есть понятные картинки — и вы знаете, что вы при этом делаете, то тогда, тогда варианты возможности открываются очень серьезные. Это принесет мне радость. Душевное удовлетворение. Отлично. Часто люди идут э, в свои цели, гонятся за ними э, и говорят, вот я как только значит выйду замуж так я сразу значит стану счастливой любимой вот как только я зарабатываю денег я получу душевное удовлетворение и тогда я порадуюсь где здесь ошибка как думаете люда кто думает? Кто пишите в чате кто сейчас в чате кто будет записи слушать тоже не стесняйтесь включаться потому что когда вы включаетесь вы включаетесь и вы включаете свое бессознательное, когда пишете. А бессознательное может все. Потому мозг очень быстро выкидывает, в одну руку влетело, в другое вылетело, но бессознательно, когда вы фиксируете пишете, это очень здорово простраивает. Часто люди одного прорабатываешь, другие, там, кто слушает, прорабатывают себя раз в 10 больше. Теперь вы понимаете, да, что в чем ошибка? Сейчас радоваться. Сейчас находить душевное удовлетворение в том, что есть. Сейчас себя благодарить и не стремиться, чтобы быть удобной, и быть хорошо, быть нужной, востребованной. Потому что в вот в таком состоянии, когда ты выходишь в эфир, когда ты и так знаешь, какая ты классная, Люди это считывают. Люди. Что было сейчас нового? Что для себя поняла? Пропиши, пожалуйста, а я дальше двигаюсь и завершаем. что про меня подумают что для тебя важнее что для тебя подумают что про тебя подумают или заработать 30 тысяч в ближние два месяца Як минимум два-три месяца ты можешь это заработать что для тебя важно раз наважили что про тебя подумают «Чи заработать 30 тысяч долларов за пару месяцев? Два-три?» Зато много надо описать, кто напишешь отдельно, ладно? Хорошо, Людочка, что для вас важнее? Что про вас подумают? «Чи заработать за три месяца, два-три месяца 30 тысяч долларов?» Что для вас важнее? Пишите в чате. Итак, как можно заработать 30 тысяч? Если программа такая крутая и дает такие большие... треба разбираться, что она дает. А если она такая крутая эта компания, люди зарабатывают такие большие деньги, это честно открыта компания. Там есть какой-то такий уникальный вот Вот. Будут заработать. Совершенно верно. А когда ты заработаешь, то те, кто думал про что-то непонятное, что будут делать? Да мы так и думали, что все будет добре. Мы в тебе верили. Угу. А вообще там какие-то чужие люди да, будут локти кусать. Ну и обо просто. Ну, то их не проблема. Каждый человек приходит сам в эту жизнь и уходит сам из этой жизни. От того, как он уйдет, что он на себя оставит. Вот это уже другое дело. Таким образом. Когда ты знаешь, что у тебя крутой продукт, когда ты знаешь, что там наверняка есть какие-то пакеты, там наверняка есть какие-то варианты вип-участия, и ты сможешь донести, выбрать целевую аудиторию. Не те, которые бесплатно ищут, без вложений работать. Запомни, люди, которые ищут заработки без вложений, это нищеброды. Они низко мыслят и нищими бродят. Это не... ну как бы не скобление. Я раньше тоже думала, а потом поняла, Низ, низко мыслят, нищими бродят. Так вот, вот эти нейронные сети. Когда человек проходит Рубикон, убирает старые нейронные связи, нарабатывает новые шаблоны, то есть одни шаблоны разрушаются, нейронные сети, другие нарабатываются. И масштаб личности – Зависит от того, насколько человек ценит твой труд, ценит твое обучение. Ты показываешь своим примером, ну, например, пойдешь там ко мне в программу или кому-то другому, где научишься преподносить свой продукт, выступать, делать рекламу, вкладываться. Пахать нужно месяц-два, чтобы аж, э, э, знаешь как это, чтобы текло не от жары, а от напряга. Это правда. Тогда старые связи разрываются, новые включаются, новые привычки. И тогда, когда ты уже себя прокачала, ты демонстрируешь себя вот такую уверенную, вот такую сильную, вот такую конгруэнтной. То есть конгруэнт это думаю, говорю, чувствую делаю. Думаю, говорю, чувствую, делаю. Еще раз думаю, говорю, чувствую, делаю. Когда люди уверены в себе, харизматичны, что у них не спаси, они знают. Они знают, как ответить. Они прокачали свои новые навыки и уверенности. Тогда люди тебе верят. Соответственно, ты кого можешь привлечь? Каких клиентов? Которые готовы вкладывать? Готовы обучаться? Или будут искать как без вложений? Ну, как вариант. Я это видела. Я видела, я работала не в одной компании. И еще до того, как пошла в инфо инфобизнес. Благодаря, кстати, сетевому бизнесу, я работала на да, Евролайф, по системе накоплений. Хорошая компания, до сих пор работает и выплачивает людям. Там э, И несмотря на то, что идет война, людям выплачивают, я недавно как-то общалась. Там и здоровье, там и, и накопления, все это работает и выплачивает. Так вот, благодаря этой компании я поняла, что я работать пойду в онлайн. Я предложила своим, чтобы идти в онлайн. Это был 2009-2010 год. Только все начиналось. И я уже туда ушко, ушко на макушку настроилась. Мне сказали, да нет, ты шо, ну какой онлайн? Но я ушла, потому что тот вид деятельности, который и до сих пор толкают сетевых компаний, даже очень хороший программы Очень хорошие продукты. Есть такие продукты, обалденные. И вот эти не баночки, скляночки крутят. Они вот э, на первом плане там у них наш президент, наши тусовки, наши встречи. Да никому это нахрен не надо. Еще раз повторяю. Людям надо, чтобы ты закрыл их боли. Это маркетинг, этому надо обучаться. Так вот, когда ты этому обучишься, преподнесешь, уверенно будешь транслировать свой продукт, уверенно продавать. Как ты думаешь, придут тебе люди с хорошими э, твои VIP клиенты, которые захотят учиться, повторить тебя, вложить деньги? Ты сделаешь товарооборот? Как думаешь? Я вот, например, знаю, что в этой теме, вот в этой даже сетевой теме, берешь человека адекватно, который хочет быстро выйти на результат. Ты берешь его и ведешь, начиная от умения продавать, выступать в эфирах, делать правильную целевую аудиторию, сегментировать ее. Научилась продавать, тогда выходишь на масштабирование, создаешь какие-то большие проекты. Конечно, но сначала нужно заработать собой, стать другой. Транслировать, говорить. Красивая, молодая, интересная женщина. А тебе только 60. В рынок такие как мы с тобой, Люда, взрывают аж бегом. А вот эти бабки, которые стесняются, что о них подумать, они будут рассказывать и обсуждать, а что подумать. А то их не ело, хай стоять там до сидять. Поэтому мир 21-го столетия, мир, который еще раз и еще раз показывает, если ты не развиваешься, не ищешь внутреннюю, постоянную работу над своими привычками, над своими установками, то если у тебя нет работы внутри тебя, то тебе ее дадут извне. И вот нам дали эту войну. Понимаете? Тот, кто не работал, и не будет работать. Тот, кто работал, он тем более поднимется, и будет работать. Потому что смотришь, кто, кто я общались сидеть там, вот а боты, боты, а там, вата сидеть а в этих соцсетях. Что украинцы, что россияны. В там Они проходили кучу курсов. Они там... И шо? Проходит СММ. Як, як там... Ты людей ищи. Ищи способы, как найти целевых клиентов. Но сначала нужно понять, что, цель, что у них болит. И, ну, это нужно 2-3 месяца, нужно потрудиться. Получила знания? Применила. Получила? Применила. И тогда ты берешь свою сетевую, люди видят, что ты уверенная, что ты крутая, молодая, интересная женщина, которая четко говорит, знает о чем говорит, кому говорит, как говорит. Она транслирует силу, уверенность. Пойдут к ней VIP-клиенты? Конечно, пойдут. Я года два назад, наверное, или три. Три, так как я много путешествую, мне попалась компания. Крузис uh, uh, Я туда зашла Но я видела там, там жесткий маркетинг У меня с первого вебинара Пришло ну, Подписалось 15 человек Почему, как думаешь, Люда? Потому что уверенно говорю Потому что знаю, о чем говорю Потому что люди идут за сильными людьми Потом я увидела, что Ну, увидела минусы И я Съездила в круиз Потом еще другой круиз уже за свои деньги поехала. Хотя там тоже был за свои. Там сложный, достаточно сложный маркетинг. А дальше я, так как я хотела круизы, это для меня была мечта. Но я увидела там тоже другие внутренние там всякие движения в этих компаниях. Я знаю, чем там люди дышат. Люди дышат. И что значит быть личностью. Что значит быть самостоятельной личностью. Что значит строить эти отношения в компаниях, в командах. Это, это целая отдельная, огромная работа. Дальше я зашла в MW Air Life, это тоже путешествие, там в том числе были и круизы. Как раз перед, перед самым... Буквально я тоже провела эфир, там один или два вебинара, и тоже людей пришло, подписалось сразу, там был вход моему 100 долларов. Ну, какое там обучение внутри? Да никакого такого обучения нет. То есть это совсем другое обучение. Это сетевые, вот эти нафталиновые подходы. Вот. Я увидела, что люди пришли слабые, пришли на меня. Я немного поработала, попыталась им помочь. Вижу, что это слабый народ. Но я это бросила, эту затею, потому что я взяла. В эту зашла в эту компанию, чтобы помочь людям простроить себя простроить простой коммуникации, научиться строить сеть, уверенно свою прокачать. Оно попались люди довольно-таки слабые. И а так как для меня это не было главной моей задачей, то я тоже оттуда ушла. Потому что я все равно путешествую, у меня все равно есть куча возможностей там, и так далее. Но выводы какие я сделала? Что это опыт, и ты этот опыт можешь применить в любой компании. В любом виде деятельности, когда ты понимаешь, кто ты, кому ты, что ты продаешь и какую выгоду людям это даст. Но ты уверенно, ты даешь то, что люди хотят. И люди идут за сильными людьми. Вывод. Учиться продавать, выходить в эфиры, понимать узкую аудиторию, что у них болит, и через свою компанию закрывать боли. Обучать потом других людей, которые придут к тебе. Все. И это можно сделать за два-три месяца. Для того, чтобы попасть в программу, месячная программа стоит 1000 долларов, это со скидкой, но там надо будет очень мощно поработать, потому что за месяц там сойдет 5 поток, потому что если хочешь быстрее. Три месяца программа стоит 3, если быстро принимаете решение, то 2,5 половиной. Ну, в личный я сейчас не беру, потому что там полностью погружение в человека и многие вещи за него делаем. Хотя и так тут многие вещи делаем. Автоворонку и программу и все такое прочее. Вот и думаю, я даже тебе цену озвучила. А те, кто хочет сейчас найти себя, разобрать себя, пожалуйста, приходите на консультацию, более детально разберу. Если тебе еще надо детально разобрать на консультации Люда, тоже бесплатно то разберу. Может быть, все-то сейчас уже можешь начать их делать дам какой-то э, полезный лайфхак, который, может быть, сейчас уже применишь. Если было полезно, буду благодарна за комментарий вот прямо под этим видео. А я с вами прощаюсь, у меня следующая консультация. Пока-пока.